Дамы и господа, посмотрите, до чего доводит алкоголизм. Один валяется уже, в принципе, все молодые вроде как. И это причем общественное место, это парк. Один орет стоит, что-то кулаками машет, махает. Сейчас мы сходим к ним и спросим, как они себя чувствуют. Почему я должен наблюдать это около своего дома, в вот этих парках, где детишки бегают? Блин взрослые для них это пример и вот так именно и разлагается все общество потому что с детства вот наши дети и я не хочу чтобы мой ребенок видел вот этого ужасного мужика вот эту засранную абсолютно всю скамейку все вот это полностью ну вот что это за жесть нормально себя чувствует этот человек или нет здравствуйте, здравствуйте. а это ваш друг да. это ваш друг а те хотел? Как вы себя чувствуете, хорошо? А те хотел? К сожалению, распеваете в неположенном месте, в общественном. А мы, а мы не распеваем. Я вижу, вы уже распили все. Ну. А, у вас а, да, активист, да? Да. Да. да. Я ну, сейчас да, вызываю да, полицию. Не надо мне, я не хочу вас трогать. Вы... Не, а мы не распеваем ничего. Уходить. Что? Ну, посмотрите, что вы за собой оставили. Вот просто, это как, как мое, человек, что? человек. я видел вас 10 минут назад, где вы здесь сидели все вместе еще. А, ну, почему? Домой порываю. Я понимаю, что вы домой ходите. Ну, посмотрите, вот, ну, просто взгляните, что вы после себя оставили. Вот посмотрите, какой парк, тут прошел ремонт, тут д -д дети ходят, мамы там с детьми. И вот это они должны видеть, как вы здесь бухаете, вот так сидите. Это нормально? Чусь. Да ничего с ним, он набухался. Как вы считаете, это нормально? Почему у нас общество вот такое вот из-за этого? Что, вот, что вы скажете? Как вы прокомментируете такие свои действия? Это хорошо? Ничего, я домой и все. Ничего, вы никого не проводите. Я сейчас вызываю полицию и просто вас заберут. Потому что вы нарушили 20.20. .20. Ну не оружие. Ну, я вижу, вы распили, распиваете в общественном месте. Посмотрите на себя. Вы сейчас себя хорошо чувствуете? Нормально, не вызывай, буржан. Адя, а ты... Ну, разве это хорошо? Это не хожу, я, я понимаю. Хорошо. Он лежит, он лежит, вообще он не шевелится даже. Ну он, он пьяный. Это так потому, так это понятно, пить, что он пьяный, да. да. Ну зачем? У нас вот дети ходят и сразу с раннего возраста смотрят вот на вас, вот таких людей, которые распевают и сидят. Вы сейчас сидели тут в пятером, вот сколько стаканчиков там? И в наши дети, вот мой ребенок в будущем, посмотрят на их. Я не хочу, чтобы он так же сидел. Зачем вы себя так ведете? Я не держусь, во-первых. Ну? Вы гордитесь этим или что? Я не гордюсь. Ты ребят, вообще не знаешь. Я не... Ну, этого. Какая не разница, знал бы я вас, не знал не бы я вас. Знаешь. Какая разница? Вы уходите? Уходим, все. Всего доброго. Встретим, не распевайте, пожалуйста, да. в общественной...